Мы продолжаем культивировать оптимизм во время кризиса. То есть в каждом кризисе, как мы уже говорили, есть плюсы и минусы. Есть сами, сами проблемы, а есть и э, открытие новых ресурсов. Как говорится, нет худа без добра. Продолжаем эту серию. Э, так вот, э, один из таких примеров говорит о том, что во время кризиса мы почувствовали, вот во время, во время этого кризиса, вирус заставил нас увидеть, что... Мир очень маленький, и мы все едины, мы все одно на этой космической небольшой лодке. Действительно, за короткое время, за какие-то там пару месяцев, он быстро охватил всю планету. И вся планета сейчас живет в одном режиме, в одном таком режиме самоизоляции, по сути. Я целый месяц ездил вокруг земного шара, исследовал его именно на предмет того, как насколько Земля маленькая, насколько ее можно проявить щупать руками, а здесь каждый, каждый увидел, не каждый ходит в кругосветное путешествие, а здесь каждый увидел и почувствовал, что мы есть все одно. Реально это мы почувствовали во время этого кризиса. Это очень важно. И что мы очень тесно взаимосвязаны. Вот это вот мы все одно и тесно взаимосвязаны, это очень важно для развития личности человека. Благодарим кризис, благодарим вирус за то, что он нам позволил таким образом повзрослеть. Так вот, сегодняшний кризис, вот этот вот именно вирусный кризис, он позволил нам увидеть, что мы реально находимся находимся на одной лодке, небольшой космической лодке, которая очень легко повреждаема, очень легко запускаются какие-то вещи, которые может, могут охватить весь мир. Этот кризис позволил нам реально увидеть, что мы есть все одно, что мы тесно взаимосвязаны, и от каждого из нас зависит очень многое. Одни там что-то допустили, получилась небольшая проблема, и эта проблема моментально распространилась на весь мир. Вот буквально один, там два человека, может группа небольшая людей создали процесс, который навредил всему миру. Вот на таком... А на такой лодке, на одной лодке мы с вами находимся. Надо очень тонко относиться к себе, к жизни, к другим, к природе. И тогда таких кризисов в нашей жизни не будет. Кризис заставил нас ценить общение. Нет худа без добра. Мы теперь понимаем ценность общения друг с другом. Находясь в изоляции, в окружении в лучшем случае своих близких, а кто-то даже в одиночестве где-то находится в изоляции. Таким образом ты начинаешь ощущать ценность общения. Причем то, что по телефону, по скайпу, ватсапу, это не заменяет живого общения. И все это почувствовали. Живого общения не хватает явно. Я думаю, что мы после этого кризиса будем очень ценить наше Человеческое живое общение. Именно человеческое живое общение. Потому что все остальное техническое, оно мало несет человеческого. А здесь, все-таки, когда мы можем прикоснуться друг к другу, обнять друг друга, поцеловать, согласитесь, это мы делали раньше легко. А сейчас мы оказались в очень трудной ситуации. Ценность общ... человеческого общения, ценность всех форм словесных, объятий и так далее, она становится после всех этих перипетий, становится очень значимой, мы это поняли. Благодарим тебя, кризис, за эти уроки, за то, что мы взрослеем, за то, что мы растем. Действительно, кризис заставил многое пересмотреть в своей жизни, в том числе и отношение к внешности. Мы много уделяли вопросы внешнему, марафет и прочее. Сейчас пол лица закрыта маской у многих, и это, оказывается, совершенно подменяет, меняет всю систему отношений к себе. Ты начинаешь смотреть на человека и на себя более глубоко, ты начинаешь чувствовать другие ресурсы человека, а не внешний вид. То есть, внешность потеряла то значение, которое она имела до этого, гипертрофированное значение имела до этого. Внешность не главное, а главное твое внутреннее содержание, главное твое внутреннее состояние, которое позволяет тебе или болеть, или не болеть, быть в кризисе или не быть в кризисе. Вот это сейчас ценится, А это уже совсем другие ценности. Это никак не связано с внешностью. Поэтому, друзья мои, благодарим кризис за то, что повернул нас самих себя к себе женам. К внутреннему нашему миру, к оценке себя в другом, в другой ипостаси, не по внешним качествам. Кризис, а точнее даже вирус, показал нам, что мы не хозяева на этой земле. Точнее, мы не единственные хозяева на этой земле. Существует много других форм жизни, растительных, животных кристаллические и другие, которые тоже имеют право на жизнь на этой земле. И они имеют свои законы, и они развиваются по этим законам. И если человек нарушает эти законы или неверно взаимодействует с этими мирами, то эти миры начинают отвечать не тоже теми же насильственными методами. То есть человеку нужно понять, что он живет в, этом, в этой ноосфере, как один из представителей живой, разумной Вселенной. И таким образом научиться уважать другие формы жизни. Это очень важный вывод, который нужно сделать, выходя из этого кризиса. Как говорится, не страшна ситуация, а важно, как ты выйдешь, с каким багажом ты выйдешь из этой ситуации. И тогда ты или человек осознающий, развивающийся, или ты... Не совсем человек. Так что, друзья, благодарим кризис за новые осознания, более глубокое понимание себя и жизни. Этот кризис, связанный с приходом вируса, показал нам еще одну важную вещь и научил некоторым вещам тех, конечно, кто готов учиться. Нет худа без добра, давайте из этого делать и выводы. Он поражает легкие. А что такое легкие? Легкие всегда говорят о том, что человек живет без достаточного состояния любви. Все, все то, что связано с легкими, с дыхательными путями, это все говорит о том, что человек не отдает достаточно любви или ему недостаточно любви. То есть он живет в недостаточном пространстве любви. То же самое относится к туберкулезу легких и так далее. Поэтому... И этот кризис-то родился не случайно в Китае. В Китае как раз очень слабо проявлена именно сила энергии любви. И мир таким образом показывает, там, где мало любви, там будут проблемы. Там, где мало любви, там нет жизни. И людей уводят из жизни тех, кто недостаточно любит, которые недостаточно излучают любовь. Тоже благодарим кризис за еще один урок, за высокую оценку любви. Мы это должны понять. Вирус нам показал, что нужно очень избирательно и уважительно относиться к пище. Нельзя есть все подряд. И не случайно кризис, такой вот кризис, болезни возник именно в Китае, потому что там... Едят все, все, что движется, не движется. И это действительно культура не от хорошей жизни пришла. Их в свое время очень сильным насилием буквально приучили к тому, чтобы есть все, чтобы выжить. И вот это перенеслось, перенесли они в сегодняшнюю жизнь и едят все, от тараканов, змей и так далее. Нельзя этого делать, нужно очень уважительно относиться к миру, тем более к животному миру. Нельзя поедать все, ты человек. Так вот, осознать, что ты человек и должен жить по человеческим законам, а не по животным законам, вот это тоже помог нам этот вирус. Благодарим кризис за эту науку. Мы распределились сейчас, рассредоточились по квартирам и домам. Мы ушли от той необходимой суеты, в которой находятся 90% населения каждый день. Суета-сует. И как оказалось, эта суета не всегда нужна, не в том объеме, да и вообще не нужна. И таким образом человек остановился, вдруг остановился от этого. Бега, беспрерывного бега в течение активной жизни, и смог, сможет задуматься о жизни, о себе и так далее. То есть, суета ушла. И вот в этом состоянии, когда нет суеты, можно подумать и о великом, можно подумать и о глубоком, можно подумать о себе и сделать какие-то очень важные выводы. Так что, благодарим вирус за то, что он нас обратил к самим себе, убрал. Произошло коренное изменение сознания, переоценка ценностей. Все пересмотрели мы благодаря этому кризису. Все. И отношения в семье, потому что погрузились глубоко, и отношения к питанию, и отношения к природе к старшим и так далее, и так далее, к здоровью. То есть полная переоценка ценностей. Такого, такой переоценки никто никогда не мог бы сделать, если бы не было этого кризиса. Благодарим кризис и будем жить счастливо. Вот я завершаю свой экскурс в положительные стороны кризиса, положительные стороны вируса, который принес нам очень много осознаний. 14 роликов я записываю на эту тему. 14 сторон я нашел хорошего в этом процессе. Сможете ли вы еще что-то увидеть? Если сможете, супер, напишите мне об этом. Это говорит о том, что вы относитесь к жизни более мудро. Не надо бояться, нужно в каждой ситуации находить положительного. Нет худа без добра. Вот эту русскую поговорку мы и возьмем за основу для дальнейшей жизни. И вот на этой кризисной ситуации, очень кризисной ситуации, я показал вам 14 реальных историй, которые позволяют по-другому по посмотреть на кризис.